Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, его ведущий я, Анатолий Червец. Ну и, конечно, участники все вы, которые наберете номер телефона в студии, 847-400-5200 Мы вещаем на частотах 14.30 А.M. 99.1 FM Вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете RadioNVC.com На нашей страничке Facebook RadioNVC, ну и конечно на нашем YouTube канале RadioNVC а Мы сегодня сегодня ну, по крайней мере, я бы хотел немножко обсудить а, пару интересных тем а, и начать, конечно же, с процесса импичмента, но потом плавно перейти а, ко второй теме, которую я объявлю немножко позже. А пока мы начинаем 847-400-5200 и начать я бы хотел с того, наверное, с фразы «И вновь начинается бой». В нашем случае и вновь продолжается бой, а, конечно же, процесс импичмента. Я думаю, что если честно, то он уже всем надоел, уже всем бы хотелось услышать наконец-то заветную фразу а, от республиканцев или от Сената, где они объявляют а, оправдание президента Трампа и закончить с этим, <coughs> я надеюсь, навсегда. Но боюсь, что так оно не получится, не так это все просто. И вот буквально пару дней назад муссировалась тема о том, что анонимное сообщение корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» о том, что вроде бы уже видели выдержку из книги Болтона о том, что вот президент Трамп такой, ну не такой-сякой, но по крайней мере сделал все то, в чем его обвиняют, что он специально... Придержал деньги Для условия Выставленных Президенту Украины Так, давайте Примем звонок Добрый день, вы в эфире Здравствуйте. Здравствуйте У меня такой вопрос Он меня Мучит, я не знаю Может быть вы Или кто-нибудь из радиослушателей Или какой-нибудь эксперт мне объяснят, ведь э, демократы не такие дурачки, они как восточные люди. Одно говорят, другое делают, а третье думают. Uh -huh. И вот чего я не могу понять, <coughs> почему так они настаивают на том, чтобы Болтон э, выступал э, на процессе. Uh -huh. Они ведь рискуют тем, что и потянут... И Байдена, и его сына, и там целая веревочка сильная потянет. Uh -huh. И почему все-таки, что они, в чем их такое большое желание обязательно в том, чтобы продлить этот импичмент, зачем им это нужно. Вот я не понимаю вот этой ситуации, потому что я их совершенно не считаю дураками. Uh -huh. Если они так сильно настаивают, то, наверное, есть какой-то серьезный у них резон. Конечно. И вот Конечно. я бы хотела, если возможно, как-то вот, чтобы кто-нибудь или обсудить этот вопрос, или кто-то даст разумное объяснение. Ну, давайте я попробую, послушайте Итак. по радио. Спасибо вам большое за звонок. Прямо сейчас мы это сделаем, потому что я не хочу это, как говорится, откладывать, на потом, потому что потом это опять покроется слоем всяких других идей. Итак. Вопрос, почему республиканцы, не будучи дураками, настаивают на том, чтобы выступил Джан Болтон как свидетель. <связать> Значит, у них абсолютно, чтобы вы поняли изначально, давайте мы, как говорится, расставим э, акценты там, где это должно быть. Значит, демократов не интересует вообще. Выступление Болтона. Демократов не интересует выступление защитников Трампа, я имею в виду его юристов. Демократов не интересует ничего, кроме одной конечной цели. Конечная цель. Помните, как когда-то в Союзе была наша цель-коммунизм. Вот у них есть цель. Это цель свергнуть Трампа. Все. Почему? Вы говорите, у них же должна быть причина на это. Причина очень простая. Они пытаются как-то утихомирить своих избирателей. Их избиратели, люди, я не хочу их обижать, их умственные способности или состояние психическое, но это избиратели, которые имеют свое мнение. Они считают, что э, Трамп, негодяй, скотина, сволочь, и вообще попал он туда нечестным образом. Почему? Потому что как? Им об этом все говорят. Им об этом говорит Хиллари Клинтон, им об этом говорит CNN, им об этом говорит Нью-Йорк Таймс, Washington Пост, <coughs> им об этом говорят, ну, разве что только не с, не с утюгов. Им говорят, что Трамп, негодяй скотина, он угроза для нашей страны. Он хочет отобрать у бедных государственные пособия, он хочет а, отобрать, а, систему, или, разрушить систему здравоохранения, построенную Обамой. То есть, вот он для них представляет угрозу. И вот эти люди, когда им серьезно промывают мозги, эти люди начинают бояться. Если вам постоянно будут долдонить то, что у вас в доме происходит утечка газа, и вам об этом говорить постоянно, вы в конце концов действительно почувствуете запах газа, при том, что утечки никакой нет. То есть, вот такая вот ситуация. И вот эти люди, вот эта база, которая уже накручена, раскручена, причем это происходит на протяжении э, трех с половиной лет, с тех пор, как Трамп э, стал номинантом от республиканской партии и начал выступать против Хиллари. Вот с этой секунды были направлены все силы демократов, включая ЦРУ, ФБ, э, FBI или ФБР, э, включая Департамент Министерства Юстиции, все силы были направлены на то, чтобы не дать Трампу выиграть. Когда Трамп уже выиграл, так получилось. Этим людям начали рассказывать, что Трамп украл голоса у Хиллари. Как? Потому что Хиллари выиграла по, как говорится, народным симпатиям. Но, к сожалению, народные симпатии здесь не считаются. Тут считаются голоса электорального колледжа. А вот именно по голосам Трамп выиграл там чуть ли не на 70, на 80 голосов. Но, тем не менее, вот этой базе, им же говорили, что Трамп это угроза для, американской об... для американского общества, для американской жизни. И вот эта вся база просто сошла с ума. Так вот, для того, чтобы эту базу как-то утихомирить, для того, чтобы свергнуть Трампа, вот все, что происходило последние три года, там с небольшим, это все было направлено на борьбу с Трампом. Давайте примем несколько звонков, у нас все линии горят. Добрый день, вы в эфире это опять я. Да. Я, очевидно, не очень четко сформулировала свою мысль. Дело в том, что то, что вы сейчас рассказывали, это абсолютно очевидно и известно. Я именно не о частности, о том, что они хотят его свергнуть, это их мечта, и это все понятно. Я совершенно о другом спросила. Вот сейчас, вот сейчас в данный момент, когда идет уже это судилище в Сенате, в чем их Цель как можно дольше за, за, э, продлить это судилище. Понял, вот что мой вопрос. понял, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Демократы это делают для того, что что бы кто ни говорил, никто им не поверит. А если скажет Болтон, все поверят. Тоже идея. Спасибо, Феликс. Очень здравая идея, абсолютно согласен. Даже спорить не буду. Спасибо большое. А, теперь, а, вот, ну, наша радиослушные лица, для чего им нужно растянуть это время? Потому что, вы поймите, един... вот то, с чего я начал, хотя вы говорите, что это всем все известно, но это, видите, не всегда всем все известно. Единственный вариант их или им как-то навредить Трампу и как-то, может быть, поменять общественное мнение, это долдонить и лить грязь на его голову как можно дольше. Причем не просто где-то в газетах, не просто там же на CNN, нет. CNN не имеет, на сегодняшний день практически не имеет зрителей, поэтому CNN себя отжил. MSNBC себя отжила, Washington Post, New York Times, это все их, э, все, они уже закончили, как говорится, свое влияние на массы. Поэтому демократам нужно как больше, как можно дольше маячить перед глазами у людей вот именно в этом процессе импичмента. Это единственный вариант для них как-то удержать зрителей у телевизора, и в это время продолжать лить воду, э, вернее, грязь на голову Трампа. Представьте себе вот такая ситуация в боксе, когда человека хватают, э, связывают ему руки, держат его, чтобы он не упал, и постоянно бьют, левой рукой держат, а правой рукой наносят удары. И не дают ему упасть, просто наносят удары. Так вот это именно то, Почему они хотят растянуть время? Они прекрасно понимают, что Болтон для них, это, вернее, не сам Болтон, а факт того, что из-за того, что пригласят Болтона, республиканцы потребуют пригласить своих свидетелей в виде Шифа, в виде Байдена, Хантера Байдена, Джо Байдена, в виде whistleblowerа, они прекрасно, демократы, понимают, что это не в их пользу. И они прекрасно понимают, что вряд ли ему дастся вызвать Болтона на разговор. Тем более, что от того, что его согласятся выдать как свидетеля, это не значит, что он будет свидетелем на процессе. Это все можно сделать в кулуарах, взяв у него, задав ему вопросы, получив ответы, и все это потом зачитать на суде. Это не их цель, это не их цель вызвать Болтона. Их цель как можно дольше, потому что если, допустим, сегодня решат, что все, больше никаких свидетелей не будет, завтра уже проголосуют за его, опра... за оправдание Трампа. Все, на этом заканчивается вся их, прошу прощения за еврейское слово, мелиха. Okay? Поэтому... Они пытаются это как можно дольше удержать в средствах массовой информации, и хотя бы этим образом придержать как-то зрителей, ну и, может быть, как-то поменять общественное мнение. Вот примерно где-то так. Теперь <coughs> у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, она тоже. Еще раз, добрый день. Добрый день, Юрий. А, а мне кажется, да, да, очень будет неплохо, было бы, не, было бы неплохо, если бы свидетели бы выступили со стороны республиканцев, были заданы им вопросы угу. и все эту грязь демократической партии и этих менеджеров выбыли бы наружу. Они, они это собираются сделать, Юрий. Просто они не хотят. Знаете, как мухи отдельно, котлеты отдельно. Они хотят, республиканцы хотят закончить процесс импичмента, забыть про это. И вот потом, как сказал Лэнзи Грэм, и продолжает об этом говорить, вот потом начать расследование Джо Байдена, Хантера Байдена, того же Шефа, того же Уисел Блоуэра и так далее. Чтобы это были абсолютно два разных процесса. Почему? Если сейчас начнут вот это, как говорят по-английски, то есть то за то, это будет уже выглядеть как месть, как отместка. Они не хотят этого делать. Они хотят, чтобы это были два различных процесса. Один процесс, который абсолютно оправдывает Трампа, причем не просто не убирает его из офиса, а именно оправдывает Трампа, в связи не с, э, с несостоятельностью обвинений. Вот это самая главная задача республиканцев. А уже потом <режит> да да вот они для этого все и делают. Спасибо Юр, спасибо <режит> всего. Вот поэтому если мы э, посмотрим именно на то, что вот они хотели, э, они вся, всякими усилиями пытались удержать вот это внимание зрителей. Почему? А, ну, есть такой человек, его зовут Дэвид Акселрад. Это человек, который, в принципе, привел Обаму к победе э, в его э, выборах. Очень толковый дядька, очень э, умный, очень такой ушлый, хороший стратег и так далее. Так вот э, Дэвид Акселрад был буквально дня 4 тому назад. Он был в Чикаго, а в Чикаго он был для того, чтобы провести такую типа фокус-групп, то есть это такая собирается группа людей и начинает опрашивать разные мнения, что они думают, о чем и как далее, и так далее, чтобы как-то понять, чем же все-таки живет народ. Так вот, он проводил эту группу э, в Чикагском университете, то есть University of Chicago, тот, который у нас находится на южной стороне, 57-я и там Ellis Drive, Lexington Drive и так далее, очень, школа очень э, больших умниц, и он заметил такую вещь, он специально не проводил вопрос по поводу импичмента. Так вот, не поднимая этот вопрос э, лично, он заметил, что э, интерес, вернее, не интерес, а вообще разговор об импичменте э, поднялся только через... Один час и двадцать минут после общения с этими студентами, с людьми, которые туда пришли на этот фокус-групп. И вот это его честно испугало. То есть он заключил тот факт, что уже больше никого не интересует этот импичмент. Людям надоело, он скучный, он абсолютно никому не нужны в этом, во время этих слушаний ни, ничего нового не происходит люди 4 месяца участвовали в этой ерунде с расследованиями Шефа, потом Недлера потом и так далее и вот он заметил что интерес к этому просто пропадает и это то, чего больше всего боятся демократы что сделали демократы Значит, опрос состоялся в пятницу, в прошлую, вот почти неделю тому назад. Тут же в воскресенье вечером вышла информация в Нью-Йорк Таймс в вечернем выпуске о том, что в Нью-Йорк Таймс анонимным способом поступила информация о выдержке из книги Болтона, где Болтон обвиняет Трампа действительно, вот в этом квит-про-кво, что он задержал деньги в своих личных интересах и так далее, понимаете? И тут вдруг опять поднялась буча, почему? Новый, как говорится, вспрыск наркотика. И у людей опять появился интерес, то есть, хм, неужели это действительно так все-таки Джан Болтон? И самое интересное то, что э, многие и адвокаты, и конституционалисты, то есть специалисты по э, знанию Конституции утверждали, что даже если это то, что сказал или написал Болтон, оно по-любому не становится причиной для импичмента, потому что нет, там состава преступления серьезного достаточно, чтобы э, как-то подвести это все дело под импичмент. И но, тем не менее, народ как-то немножко взбудоражился. Почему? Потому что, опять же, в понедельник, вторник, нет, не понедельник, вторник, среда, четверг, вот. В понедельник, вторник еще выступали защитники Трампа, и в среду, в среду, в четверг начался вот этот обмен вопросами. И люди как-то немножко заинтересовались, интересно, что же будет, как же будет. Для чего это было сделано, вот этот впрыск? Во-первых, для того, чтобы заинтересовать людей, а во-вторых, опять же, для того, чтобы дай, э, надавить на тех четырех колеблющихся республиканцев, которые э, никак не могли определиться, как им голосовать, вызывать свидетелей или нет. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете... Все тут очень-очень просто. Все дело в том, откуда ноги растут у демократов, начиная с Обамы. Все дело в Соросе. Он был уверен, что будет Хиллари после Обамы, и он будет править миром, угу. не только Америкой. Вот в это надо смотреть корень. Понятно, спасибо большое. Я, если честно, я очень не хочу знать, откуда у демократов растут ноги. Я просто подозреваю, что мне это будет не очень интересно. Ну, это так, э, моментальная шутка. Итак, значит, э, вот эта информация была для того, чтобы создать давление на четырех колеблющихся демократов. Раз. Во-вторых, для того, чтобы как-то подогреть интерес, опять возобновить интерес к этому делу. Ну и, конечно же, для того, чтобы... Сказать, вот, видите, Джан Болтон обязательно должен выступить как свидетель. А теперь интересная вещь, потому что ровно на следующий день, после того, как началась муссироваться тема по поводу Болтона как свидетеля, тут э, Fox News находит э, запись, которая была произведена ровно через неделю после звонка Трампа Зеленскому, где Болтон, давая интервью одном, одному из средств массовой информации абсолютно спокойно – это ровно через неделю – абсолютно спокойно объяснял, что это был прекрасный звонок, что там было абсолютно все чисто и нормально. И что очень приятно, поговорили два президента стран, и что обменялись любезностями, и Трамп поздравил Зеленского и пригласил его в Белый дом, э, вернее, не в Белый дом, а пригласил его э, встретиться, вот когда они будут в Польше, и, в общем, <coughs> то есть вот на это демократы, если честно, не рассчитывали. Ну, и тут же этим воспользовался, э, воспользовалась сторона Трампа, юридическая, где ребята сказали, ну вот, пожалуйста, вот вам показания Болтона, что, мы, что нам еще нужно. То есть вас интересовал вопрос, его мнение по поводу квит-про-кво. Вот, пожалуйста, вот человек абсолютно спокойно заявляет, причем через неделю после звонка заявляет, что все было правильно, все было чисто, все было аккуратно без всяких проблем. Зачем вам теперь Болтон, Что бы он ни сказал в своей книге, вот у нас есть его запись официальная. Конечно, демократы очень быстро сникли, но ненадолго. Вот что я должен дать должное демократам, у этих негодяев? Башка работает просто феноменально, и у них Всегда есть что-то за пазухой, какая-то карта, которая должна вдруг стать просто козырем. А уже о дальнейшем мы обсудим буквально через несколько минут. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом вернемся и продолжим наше обсуждение. Оставайтесь с нами. Итак, мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Uh, номер телефона студии 847-400-5200. Давайте ответим на звонок. Добрый день, вы в эфире. Uh, добрый день, Толя. Добрый. Uh, у меня вопрос такой. Вчера Алексей очень интересный рассказал все вместе взяты. Uh -huh. Он дошел до положения, когда будет вдруг, станет 50-50, окей? Да. И этот uh, секретарь, или как его, Супремкорта, uh -huh. положил в нейтральную сторону или в сторону а э, демократов mm -hmm. так, получается пятьдесят один на пятьдесят. Значит, Трамп проиграл, а где лишь шестьдесят семь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Все, а все, все. Мы проголосовать против Трампа или сейчас снова начнется нет, голосование Не, не, нет, нет, нет. Послушайте, параде по я вам сейчас быстренько объясню, что о чем говорил Алексей. Спасибо большое. Значит, Алексей говорил о том э, голосовании которое должно было решить, вызывать свидетелей или не вызывать. Все. Это, это бы не было голосование по поводу вины Трампа. Голосование должно было быть вызывать свидетелей и так, таким образом продолжать этот процесс или свидетелей больше не вызывать и принять, вынести решение, оправдать Трампа и оставить его в офисе. Вот о каком голосовании говорил Алексей. Вот тут нужно просто, как говорится, э, такое простое большинство, то есть 51 голос. Если бы голоса разбросались 50 на 50, вот тогда э, вот этим решающим голосом оказался бы голос председательствующего э, судьи Верховного, э, верх, верховного Суда, э, господина Арабыц, и вот тут бы он, то есть он бы принял перевес в одну или в другую сторону. Все, это только шел разговор о вызывать свидетелей или нет. А то, что как можно убрать Трампа из офиса, для этого действительно нужно две трети голосов. И так как в Сенате 100 человек, две трети, то есть нужно 67 голосов для того, чтобы убрать президента. Поэтому вот в этом вся большая разница. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, вы знаете, вот это вот как мыльный и даже намного хуже, вот этот импичмент. Угу. Это совершенно понятно, в общем-то, большинство населения, на мой взгляд, по крайней мере, что большинство населения понятно, что идет попытка переворота с другими методами при помощи юридической системы. Угу. На самом деле это элементарный захват власти в связи с тем, что военными путями они не могут сделать, там при помощи демократических методов, то есть э, путем выборов, они не могут сделать. Они используют вот этот вот путь. А народ в основном все-таки понимает, потому что, судя по опросам общественного мнения, э, президентский рейд только растет. По крайней мере, он не падает. Mm -hmm. и он выше, чем у Обамы. И если сравнить, и почему они хотят его уничтожить? Они хотят у у у его уничтожить, потому что на, на, на кону, во-первых, деньги... И власть навсегда. И потом, по сравнению с ним, они же вообще никто. Это ничтожество. Вот вы говорите, что у них есть, так сказать, гад, и что они умеют... У них всегда есть идеи, как сделать еще хуже. Точно. Но они ничего не умеют строить. Ведь когда приходят демократы к власти, как всегда, вообще-то говоря, и это взять исторически за очень небольшими исключениями, экономика падает... The unemployment rate, безработица Растет я, я помню прекрасно, как было при Обаме 50% студентов Не могли найти себе работу да. То есть, это конец они хотят устроить то же самое, что цивилизованная наша эта замечательная цивилизация устроила с, например, Замбией. Mm -hmm. то, то, что они сделали вот с Южноафриканской Республикой, с Пеорией и так далее. Mm -hmm. Кто сейчас знает про эти страны, которые когда-то кормили пол, пол Африки? Да нищета, и вообще просто ужасное состояние, 90 процентный безработица. Кто об этом волнуется? А у нас что будет? По-другому, что ли? Мы, приехавшие из Советского Союза, все это знающие и видящие это все, мы что можем не понять, это надо вообще не иметь мозгов, чтобы не понимать, что они делают и кто они такие. Спасибо, по... Мария. Спасибо. Согласен абсолютно. А, вот был звонок, ушел. А, еще раз, абсолютно правильно. То есть, конечно же, они а, хотят, а, то есть они пытаются как-то каким-то образом а, забрать власть а, обратно в свои руки. Но а, тут еще один очень интересный момент. <coughs> а, сегодня, утром, появилось новое интересное сообщение. Почему я говорю, что у демократов всегда за пазухой есть какая-то карта? которую они э, будут разыгрывать, и я думаю, они будут разыгрывать не только до выборов, но и после выборов, э, дай бог, если выбор выиграет Трамп. Так вот, новая новость состоит в том, что вдруг опять проснулась та женщина, э, если вы помните, во время выборной кампании Трампа появилась одна женщина, она вообще продавщица в магазине, которая на каждом углу начала кричать о том, что Трамп ее изнасиловал, и она хочет завести судебный процесс. Но у нее это никак не получалось, потому что вроде бы, как бы свидетелей не было, доказательств не было, ее, в принципе, просто перестали слушать. Так вот, представляете себе, эта женщина вдруг появилась опять на сцене. То есть, вы только подумайте, Буквально э, позавчера появилась запись Болтона, которая полностью переворачивает всю теорию демократов, как сегодня уже появилась опять на сцене вот эта женщина, которая настаивает на том, что у нее, что ее изнасиловали мало этого, те, которые знают, как повергли. Клинтона, ну, такое, как его поймали на лжи, появилась, помните, Мана Калавинский, он говорил, что он с ней не спал, он говорил, что он не занимался с ней сексом, и вдруг появляется Мана Коловынский с платьем, на котором биологический материал Билла Клинтона. Так вот, сейчас появляется женщина, которая говорит, что она... Причем это... Изнасилование, по идее, должно было произойти где-то в начале или в середине 90-х, то есть где-то лет 25 тому назад, и вдруг она нашла платье с биологическим материалом мужчины, но для того, чтобы доказать, что это биологический материал именно Трампа, он, э, нужно сегодня, значит, демократы, адвокаты демократов, вернее, этой женщины требуют от Трампа предоставить им биологический материал для сравнения с тем, который находится на платье этой женщины. Пока что еще никаких э, отзывов со стороны Трампа, со стороны его команды нет, но вот вы себе представляете, на секундочку, значит, 25 лет тому назад Трамп, во-первых, давайте говорить так, в 1988 году Трамп пытался баллотироваться, но он был пытался баллотироваться от демократической партии. Теперь, в середине 90-х о Трампе, кроме как о том, что он там строил дома или что он там еще, то есть эти гостиницы казино и так далее больше вообще ни о чем не говорилось значит эта женщина э, сохранила платье на котором остался биологический материал причем она не заявляет что это трамп она говорит что трамп ее изнасиловал и она нашла платье с биологическим материалом а теперь они хотят выяснить кому этот биологический материал принадлежит то есть Давайте говорить так, да за 25 лет у нее почему-то только сейчас появилось желание узнать, кто же ее тогда изнасиловал, это раз, и во-вторых, чей биологический материал на платье. А теперь поднимается вопрос, ну, кроме того, что это действительно абсолютная какая-то, ну, ну, галиматья понятно, то есть, единственное, в чем я могу обвинить демократов это в своей неоригинальности они идут по, по, по протоптанным дорогам уже все это известно это уже был кевино это уже была Майна луэнский уже все это было как говорится пройденный этап но они не успокаиваются и вот этот именно сейчас новость доказывает то что что они все равно Трампа не оставят в покое, даже когда он выиграет второй срок, они его постоянно будут третировать, потому что, ну, это демократы. Теперь, создается вопрос, казалось бы, да, например, Трамп этого не делал, и он знает то, что он ее не насиловал, и Трамп, скажет, ну, окей, ребята, я этого не делал, я ее вообще не знаю, кто она и что она. Вот вам мой биологический материал. Как вы считаете, правильно ли он поступит, если он предоставит свой биологический материал адвокатам этой женщины? С удовольствием приму ваши звонки. Мне просто интересно ваше мнение. Добрый день, вы Валуфий. Здравствуйте. Ни в коем случае нельзя ничего предоставлять, они кому, какое то другое платье намажут и скажут, что он изнасиловал кого-то другого. Раз. И подлецы, что на все согласны. Абсолютно. Раз. Дальше. Ну еще что? Да. А я хотела э, высказать свою надежду, что когда начнут э, заводить дела против них, у них изобретательность иссякнет. Они будут так переживать за свою, за свою шкуру что прекратят вот эти вот, а может наоборот, может наоборот станут еще более изобретательными. Но я все-таки надеюсь, что это все остановится. Давайте будем надеяться. Спасибо, Арвар. Добрый день, вы в эфире. Говорите, Алло? пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что вся вот эта вот а, система МИТу а, с обвинениями женщин должна работать не так. Должны быть какие-то законы. Она должна прежде всего представить доказательства, что это платье принадлежит ей, что действительно в эти годы она встречалась с ним и так далее. Вот когда приезжает, например, а, кто-то просит убежище в нашей стране, и, и предположим, а, или кто-то собирается выйти замуж и так далее, и доказывает, что вот, значит, это не, не фиктивный брак, а настоящий, представляет доказательства, фотографии, там, снимки, доказательства знакомых, свидетелей и все прочее. В данном случае должно быть то же самое. Каждая шавка будет доказывать, представлять это платье, что ее изнасиловал кто-то. И, естественно, кто-то должен быть этот очень богатый человек. А желательно в данном случае, естественно, президент. Спасибо, Мария. Спасибо. Ну, вот Варвара выдвинул интересную очень версию. То есть, конечно же, он не должен предоставлять. Во-первых, потому, ну, давайте говорить так, я не думаю, что они возьмут этот материал, биоматериал и намажут другое платье, но, но, вы очень близко были к истине, Варвар. Очень близко. Почему? Потому что вы поймите, что требуют демократы. Демократы собирают любой компромат, любой на Трампа. Они хотят его... Э, э, налоговые декларации для чего? потому что есть такое понятие как рыбалка, fishing expedition, то есть они имея эти декларации будут искать где же, как же он чем-то нарушил закон. Дальше они хотят, чтобы он предоставил это, они хотят, чтобы он предоставил то. То есть чем больше информации Трамп предоставляет демократам, тем больше поле действия деятельности появляется у них, поэтому, во-первых, он не имеет даже мораль, то есть он вообще даже думать об этом не должен. Я знаю, что у него адвокаты, слава богу, если они его спасли от Малора, знаете, как в сказке Колобок. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя и подавно уйду, да? То есть, если он сумел выкрутиться с Малором, если он сейчас сумеет выкрутиться, выкрутиться с Украиной, причем Выкрутиться я не имею в виду, что он что-то сделал не так, и все-таки выкрутился. Нет. Но, по крайней мере, он как-то с этим, это поборол, вот это зло. Это я думаю, что с этой девушкой или женщиной он тоже как-нибудь справится при помощи адвокатов. Но не так это все просто. Что значит подойти, э, прислать письмо Трампу, дай нам свой биоматериал. Значит, ребята, сначала, пожалуйста, в суд. Докажите в суде, что у вас есть основания на то, что он может, возможно, тра-та-та-та-та-та-та. Потом выступят адвокаты Трампа, которые будут абсолютно будут громить эту теорию адвокатов этой женщины. Оно не так все просто. Но, но ведь дело и демократы это прекрасно понимают. Все дело в том что им нужен повод продолжать лить грязь на голову президента. Сейчас найдутся 5-7 человек, которые скажут, вот, и меня он тоже там схватил за одно место, а мне он сказал, ты такая негодяйка и так далее. То есть сейчас, э, дай бог, его оправдают, и потом лишь начнется, опять же, третирование Дон Дональда Трампа. Поэтому э, мне просто хотелось вам показать, насколько э, вот вся эта ситуация, то есть я не знаю, кто бы еще, если бы не Трамп, кто бы смог сладиться с этой ситуацией. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Г говорите, пожалуйста. Алло, добрый да. день. Добрый Добр. день. Но, к сожалению, их нет, нет силы, которые их остановит. Республиканцы же никак, ни, ни, ни в чем не могут обвинить демократов. Это что, святые у нас? Mm. Сколько процессов уже идет, когда не закончатся? Да, согласен, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Угу. Окей, не говорите, пожалуйста. Итак. Да, я согласен, что это, опять же, демократы просто, они очень медленно раскручиваются сейчас, смотря на Трампа, они наконец-то учатся тому, как нужно бороться за свои права, за свои действия. Им Трамп показывает, что, ребята, вставайте с ваших пятых точек, и перестаньте бояться Вот этого общественного мнения Что вас назовут Расистами Что вас назовут антисемитами Что вас назовут зенофобами Перестаньте бояться Вас по-любому Поливают грязью Вас по-любому смешивают с этой грязью Вставайте Начинайте что-то делать Бороться вот с этой Демократической чумой И они видя это они, видите, вот смотрите, какой, в принципе, для меня это очень такой показательный пример. Ведь смотрите, когда э, в Палате представителей было вынесено предложение э, голосовать за импичмент, ведь ни один республиканец не проголосовал за. Ни один. А это очень дорого стоит, если вы вспомните, как голосовали республиканцы еще в бытность маккейна когда был поставлен на кон вопрос о обама кер ведь республиканцы очень сильно колебались особенно вот эти невер трамперы в том числе и рэн пол в том числе и лэнзи грэм в том числе ну про этого какого маккейна я уже не говорю понимаете и вот на сегодняшний день, если вы проследите за тем, что происходит в стане республиканцев, вы поймете и увидите, что все-таки Трамп сумел сплотить республиканцев. Меч Макканел наконец-то в него поверил. И видите, как интересно, Меч Макканел все-таки удерживает Сенат. Ну, будем надеяться на то, что то же самое произойдет и в Палате. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такая мысль появилась. 25 лет человек не стирал свою одежду. Uh -huh. Как можно ездить такой аккуратистки? Да, наверное. Ну, я вам скажу, знаете, как по пословице говорят, ой, меня поцеловал там Джордж Клуни, я теперь неделю мыться не буду. Ну, вот где-то так. Это смешно, никак не Да, да, спасибо. Ну, видите, демократов это не останавливает. Им не важно, поверят в это или не поверят. Во-первых, их база поверит по-любому, потому что это их база. А во-вторых, опять же, мы сейчас даже не говорим о том, чтобы его опять в чем-то обвинить. Главное, лить, продолжать лить грязь на его голову. Вот это вся цель демократов. И... Ну, вот, как одна из э, радиослушательниц сказала, да это все понятно, мы это все понимаем. Вот, к сожалению, не все еще все понимают. Поэтому поэтому было четыре республиканских сенатора, которые колебались. Опять же, один меня абсолютно не удивил, это Мит Рамни, но вот эти Сьюзен Калленс и Меркавский и Кори э, Гранд или как его там зовут, вот эти трое меня очень сильно удивляли почему потому что они до последней минуты держались на том что ну, может быть есть смысл послушать наших свидетелей то есть вот поэтому видите не все все понимают поэтому чем больше мы об этом будем говорить чем больше мы об этом будем напоминать я думаю маслом кашу не испортишь ну а наше время к сожалению подошло к концу Спасибо, опять же, как всегда, всем огромное за участие, за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете. Продолжайте нас слушать. Следующая в, нашем, в нашей программе встреча с братьями Брумерами в программе Политинформания. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире. Спасибо.